Вчера не удалось поговорить и показать вам Кроазе, а сегодня именно это я планирую вам сделать. Сейчас начнем с маленьких зарисовок. Это направление. А это стоянка. Но на самом деле это необычная стоянка. Днем здесь продуктовый рынок. А вечером это стоянка. Вечером многие лучки перекрываются вот такими столбами, и они превращаются в лучки ресторанов. Восьмое и это и есть самая знаменитая набережная Кан Кроза. Именно к нему сейчас и эта улочка называется улочка Шоссе Антиби. У попался очень интересный детский магазинчик. Я не смог вам его не показать. Вот мы на набережной Куразе. С чего нужно начинать знакомство с набережной Куразе? Конечно, с дворца кинофестиваля, где проходит тот самый знаменитый Каннский фестиваль. Сейчас перегороженные здесь у станции Малузины, дальше по дорожки, дорожке, звезды поднимаются во дворец кинофестиваля. Дорожка переполнены. Правда, звезды другой величины, но для каждого кто-то из них своя звезда. Это Отпечатки. Знаменитости. аналогичные аллея звезд, как Таю. Потеряли, здесь стоит бесплатный доступ в интернет. И же это Канны, если тут нет казино. Они здесь есть. А вот и кофейня моего имени, кафе Рома. Ну и, конечно, это яхты. Лодки всех размеров и цветов, самых маленьких до да гигантских. еще люди купаются и отдыхают пошли вокруг дворца фестиваля и вновь вернулись на набережную краза и прогуляемся по ней. во все набережные нарки с едой и мороженым утром здесь пляж а это ресторан вся публика здесь сидит в ресторанах Вот мы с вами сделали маленькую пешую прогулку по набережной Круазет. Посмотрели дворец фестивалей, прошлись по набережной, посмотрели где проводят время вечером приезжие в канах сидят в ресторанчиках. А потом вечером расползаются по клубам и продолжает жизнь до утра. Жизнь здесь кипит до утра. Собственно говоря, вот такой прекрасный теплый вечер на улице плюс 30. Ну, желаю хорошего вечера и вам.